Всем привет, и добро пожаловать в ABTOK. и в этом обновлении мы приготовили вам очень много всего, погнали. Во-первых мы добавили новый режим который называется команда на команду, два игрока в одной команде должны набрать первые 100 кликов чтобы выиграть, а также мы добавили кнопку выхода в режиме на четверых. Ну и самое главное это то что мы добавили скины, но это не просто скины а временные скины, допустим вы покупаете скин, но когда вы выйдете из игры то этот скин пропадет. А еще теперь в каждом обновлении будет новые тема меню и новые скины и сезоны скинов. Сезоны скинов будут длиться три недели, в этом сезоне два скина это классический скин и премиум скин который стоит дороже, но он очень красивый. И пожалуй еще одна хорошая новость, у нас появился новый ведущий Эйби Ток, и его зовут Вася. Всем привет и меня зовут Вася, и я новый ведущий Эйби Ток, мы с Кузей будем вести Эйби Ток вместе. Да, и это очень круто. Пока и увидимся в следующем AB Talk.